Да все будем так снимать. Так хватит, я популярный, я знаю, как надо делать. Все, хватит. Нет, это будем делать. Освети. О. Теперь. Так, продолжение я снимаю.